Время 4.20. Снова на озере. Небольшой ветерочек. Чуть-чуть он тянет. Приехал я на рыбалку. Вот это на лодке тоже брякает, еще рыбак наверное. Ну, сейчас как обычно процедура. Учерпать воду и воду закидываться. Я вчера до полдесятого сидел, ну да, я, в общем, поймал, пять, пять, шестьсот вчера я наловил по килограммам. И где-то получается вот с пол восьмого, даже с восьми, наверное, вот до полдесятого, а приплыл я в шесть, наверное. А до 8 вот один голлиан на карасей 20 поймала, а голлиана у меня вышла на 400 грамм вчера. Хлеба с собой взял пол булки, а кашу не варил. Угу. Хороший был, хороший И хотел на камеру его просто заснять уже... интернет какой хуйни так не нагляделся блять